Всем привет, дорогие друзья. Вот, и я покажу, как я взял на бат воина и основной калибр. Начинается. Начинаем смотреть. Торопился, поэтому написал неправильно. Вот, перемотали мы. Вот здесь вот начинается уже самое интересное. Я точку сюда почти не поехал. Сурдинант. Найти его поездка. И забрали его. Там бачат, с ним воюю. Но я решил два патрона сбить два снаряда. И сейчас из 7 его забирает. сразу ухожу на У него очень хорошая точность. На вот в танке можно много говорить. Экипаж, он даже не прокачан, только один перк на 98%. процентов. когда откроется боевое братство, я думаю, будет все быстрее и интереснее. Ну вот здесь вот уже танки. Дома, довольно вот большой. Кто-то только успеваешь. успеваешь Точность хорошая. Куда цель, туда. И разброс маленький. Время сведения очень быстро. Опять мушки на КД. Можно перемотать время. Все, мы зарядились не мы получаем, и опять собираем сейчас будет второй, второго мы забрали, чуть-чуть не хватило, забрать 54-го у меня, долго спростреливался, вот, стартам, Обед 268. И, из того, что он стоят под калиберными, танкуй, не танкуй, чаще урон проходит. Видите? Но я, того, у вас только нищем. Ну а я из-за совпадания подкалиберные в основном составе стоят. Его пробил. Еще один момент, что у этого танка среди всех десяток СТ самая большая пушка, 105 миллиметров. Если у Т-62 100 наносит под 350, то это наносит под по 390. 5 в обоями снарядов. Вот сейчас мы убиваем слепую танк. Выбираю. Объясню сейчас Насчет Т-30 Что ему делать Во-первых Мы зашли вниз И видим, что у него башня Боком, лишь надо стрелять И вниз еще. Все два выстрела Были произведены правильно В те места, где они очень Уязвимы и Вот мы Получаем дамаг Но вы заметьте, что я не стоял, добивал танки, ждал, пока у них останется мало хп. Все. Сейчас забирают Фошика. Ну вот, посмотрите, какой был бой. Много интересных моментов, которые вы, может быть, не знали. Например, как я разобрал Т-30. Я ему сначала попал в ту точку, если бы он прямо на меня выходил, я бы только в днище попал. Но тогда бы он на 700 бы отхватил дамаг от него. Может быть, даже не забрал плюс таран. Но из-за того, что он повернул пушку, можно было стрельнуть. Конечно, можно было попробовать выкинуть ему лючок, пока он поднимается к вам. Но я решился на... Ну, повезло мне, что он приснул в другую сторону и попал ему прям в башню. Ну что, дорогие зрители, приятного просмотра. С вами был Доктор Вася. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. В дальнейших видео будет танки, на которых я еще не снимал. Также я буду выпускать обзоры для новичков, как танковать башни и гусеницы. Ну все, спасибо за просмотр.